Смотрим внимательно. К вашему вниманию сегодня бесстыжая недвижимость. Бесстыжая, действительно бесстыжая по причине того, что стоит дешево. Сколько парковки! Ту -тудуч -тудуч -тудуч -тудуч -тудуч -тудуч -тудуч -тудуч. Везде паркуйся не хочу. Так, поднимаемся сюда. Еще одна комната. Хотя на самом деле там можно бахнуть еще одну комнату. Мы видим. Комната... Ой, ой два уровня можно попахнуть Есть гибкая система рассрочки Даже вот при этом виде могу организовать Беспроцентную большую рассрочку для вас, дорогие друзья Привет, прекрасные, любвеобильные Самые лучшие телезрители мои Дорогие друзья, я нахожусь на Донской Микрорайон Донская Смотрим внимательно, к вашему вниманию Сегодня бесстыжая недвижимость Действенно, Действительно бесстыжая По причине того, что стоит дешево Еще я это называю хрен собачий Хрен собачий, потому что хрен вот такой собачки маленький Естественно, недвижимость, тоже цена у нее тоже вот такая вот маленькая. Смотри внимательно. Смотрите, вот это наша недвижимость. Здесь у нас автоматические ворота. Вы подъезжаете, кнопочку нажимаете, ворота отъезжают. Вы заезжаете, кнопочку нажимаете, ворота закрываются. Смотрите, сколько парковки! Везде паркуйся не хочу. Куча парковочных мест. Идем по территории. Я вам ее сейчас покажу. Естественно, с обратной стороны у нас есть вход. Видите, да? Наши таунхаусы. Имеет этажность наши таунхаусы. Этажность... Три этажа. И давайте-ка идем теперь посмотрим с парадный на главный вход нашей недвижимости. Дабы понять, кому она из вас подходит идеально для жизни. Ну, начнем с того, что действительно здесь очень дешевая цена. И это вам, ну, не может не нравиться. Потому что я сам люблю бесстыше дешевую недвижимость, которая стоит копейки. Здесь у вас именно такой случай. Смотрим внимательно. Давайте-ка смотрим, сколько у нас получается здесь домиков-то всего. рез два, три, четыре, да? Но единственное, там у нас три... Здесь у нас два, там у нас здесь два и здесь два, да. То есть указывал свой отдельный вход с этой стороны и стой. Окна тонированные, этажность три этажа. Теперь я что смотрю и показываю вам территорию, чтобы вы могли влюбиться, влюбиться. Как это там в той песне там хочу тебя любиться. вот этот вот, кто он там забыл им парнишка пел-то, который. Короче, бог с ним. Смотрим, идем по территории. Вот такая вот большая территория, на самом деле, да, здесь у нас вот такие имеются клумбочки, цветочки в специальных горшочках. И здесь у нас вот такая вот беседка. Беседка же пожарить шашлыков. Шашлыки, в общем, зона барбекю. Еще ее модно а -а, принято называть. Что я предлагаю? Давайте на примере вот этого вот нашего первого. Можно выбрать вообще любой. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. какой вы выбираете? Ну, давайте начнем вот с того вот углового. Начали залезем вот тут, потом залезем посередине. И посмотрим. Это все построено из данной. Сделки регистрируются в Росреестре, по договору купли-продажи. Данное удовольствие называется «Горный рай». Э, ну, на самом деле, здесь видно даже море. Так, отсюда зайдем? Ну, давайте зайдем отсюда. А потом... Почему мне нравится вот этот крайний? Ну, потому что далеко идти не надо. Ты заехал, припарковался и тут же взял трюк, и пошел. Еще раз говорю, сразу же заходите, делаете ремонт. Сделки регистрируются в Росреестре. Место тихое, спокойное, тишина. Давай, заходим вот сюда. Грубо говоря, это ваш дополнительный вход-проход. Вот мы где, первый этаж. И мы здесь видим... Хо-хо-хо-хо-ха. -хо. До конца я сам ничего пока еще не понял. Так, ну, наверное, это кухня. Да, это, видите, воздуховоды. Скорее всего, здесь кухня. Там что за подсобка-то такое? Еще одно дополнительное помещение. О! О, такой вот большой, короче, там склад, банки-склянки вместо погреба, и далее, видим мы, что здесь мы видим, видим вот такие вот выходы, площади 150 квадратных метров, все таунхаусы и вон тот помещение внизу, это ваша бесплатная дополнительная площадь, видите, да, большая такая хорошая кухня, поднимаемся так, здесь у нас что, давайте вот так выходим, это вход сзади, о, идеально, а, Какое эхо. Вы вот так вот приехали и взяли вот так вот топ-топ-топ-топ и зашли в свой таунхаус. И вот они, видите, с обратной стороны вот такие входы. В обратную сторону имеются балкончики. Двери. Так, двери откроем. Смотрим на примере этого. Вот здесь сразу же, что мы видим. Прекрасный большой гардероб. Здесь у нас санузел. Тут же санузел. И идемте далее. Идемте далее. Поднимаемся вот сюда. Видим первую комнату. Ну, не считая кухни, само собой разумеется. Так, окидываем ее взглядом. Да, обыгновенно такая комната. Комната, тут коридорчик-проходик, вот окно, чтобы посмотреть. Ох, ё-моё, море, дорогие мои, видали, да? Цена здесь просто ржачная. 150 квадратных метров плюс подарочные... Получается у нас э, этот погреб внизу, да, который я вам показал, погреб под пол, как угодно мы нужно называть. Дармовой большой балкончик у нас здесь и вот такая вот прекрасная большущая территория. Еще раз, цена за квадратный метр здесь, дорогие друзья, якобы 100 тысяч рублей за квадратный метр, но сделаю дешевле. В общем, здесь таунхаусы ржачные, 150 квадратных метров, продаются всего лишь от 15 миллионов рублей, но на самом деле это все удовольствие будет дешевле для вас. Я организую супер предложение, еще несмотря на то, что это уже со скидкой, это это уже по акции я умею делать приятно моим покупателям так еще одну вижу комнату тх горный рай тх почему тх ну там хаос потому что еще раз один санузел что здесь ну короче ну либо большая санузел с окном да наверное так и сделать вот так вот огромный санузел с окном так поднимаемся сюда еще одна комната хотя на самом деле там можно бахнуть еще одну комнату видим комната Ой, ой ой два уровня можно попахнуть. Большущие панорамные окна. смотрите -ка. вот это видик на море. Прекраснейший вид на море. Просто замечательный. Да кто ты? Я выкину этот телефон сейчас, ё-моё. Моё. Ой, там мне все время звонит. Так, смотрим, давайте-ка сверху еще раз. Вот это мы видим, смотрите, да? Какой вид прекрасный. Идемте-ка. Теперь смотрим в обратную сторону. И вот еще дополнительная огромная площадь. Высоченные потолки. Вот здесь, конечно, два уровня сделать не получится. Но вот здесь два уровня получится сделать запросто. Да, вот тут вот. разделяешь детей на второй этаж, а сам здесь сидишь, балдеешь. Так, давай-ка еще раз, короче, комната раз, комната два, там внизу еще две комнаты, ну, большая двухкомнатная квартира, квартира хаус. Так, и в обратную сторону еще вот такой вот балкон, большущий балкон, а у соседа поменьше, у соседа поменьше, здесь у нас небольшая своеобразная проездная дорожка. И вот таким вот образом можно сверху еще посмотреть на нашу территорию. Вот она, большая парковочная территория. Видно вам прекрасно. Так, не падать камера, видали? Сколько на 9 таунхаусов, сколько на 9 таунхаусов количество парковочных мест просто запредельное. Ну и, короче, планировка у всех одинаковая. Все они по 150 квадратных метров. Выбирайте любой, дорогие друзья. А что выбирайте любой? Их всего осталось 3 штуки. Еще раз говорю, цены от 15 миллионов для обратившихся от вас ко мне э, скидочка. Еще одна дополнительная скидочка, несмотря на то, что все это по акции и все это по скидочке. По сути дела, это трехэтажный, и причем еще дополнительно здесь есть два уровня. Еще раз, вон она у нас, кухня с выходом. Так, ну я сейчас выйду через задний проход, задний ход. Несколько тут ходов-проходов. Так, вот так. Побег, там что-то упало. И пойдем. Давайте-ка. Угу, угу, угу. Туда Надо закрыть главную парадную Еще раз говорю, проходит ипотека, сделки регистрируются В Росреестре, мы находимся в центральном районе Города Сочи, до моремола 5 минут езды, построенные Сданные, построенные статус индивидуальный Жилой дом, имеется бассейн Беседка, свои э, парковочные места Куча парковочных мест И конечно же, самое главное Подарок к этим 150 квадратных метрам Вот те еще дармовые э, Кладовая, то есть дармовая реально в реале Как есть, и э, вы Здесь получаете все это Меньше чем 100 тысяч рублей за квадратный метр Ну если еще учесть то, что у вас там эта кладовочка, дармовая, подарочек Да, вот это вот внизу, видели на первом этаже И выбирайте, у меня три разных И вот они все вот таким вот образом растредоточены Имеется своя беседочка вот она еще дополнительная так, и вот они все такие вот стандартные, типовые. Вон она, та самая кладовочка, погреб, подпол, как угодно можно его называть. Это все удовольствие у нас готово. Заходи, делай ремонт, живи. И все это недорого. Еще раз повторюсь, есть гибкая система рассрочки. Даже вот при этом виде могу организовать беспроцентную большую рассрочку для вас, дорогие друзья, чтобы вы были довольны и улыбались. Так, здесь у нас бассейн круглодичный с подогревом, видите, с подсветочкой, но пока его никто не наполнял по причине того, что январь месяц на дворе и там хаус еще не заселены. Будете первыми э, жителями данных тоунхаусов. первые, кто сюда заселится. Заходи, живи, дорогой мой друг. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима Юдов. Жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться ставить лайк. Пока, дорогие мои. Увидимся. Обращайтесь, не стесняйтесь. Расскажу и покажу все, что как есть подробно. И еще скидку организую. Жду звонка. До скорой встречи. Пока.